Встречайте, директор по развитию компании GNS Global, Люси Вест! Uh, я работала как студентка, я работала на канадской железной дороге. Иногда мы в своей жизни, каждый из нас, наверное, имеет момент в жизни, когда мы чувствуем, что мы сошли с калии я поняла, что когда вы только познакомились с людьми, вы вообще их не знаете. Вам нужно быть с людьми, вам нужно путешествовать с людьми, работать с людьми. Тогда вы поймете, с кем вы работаете. У меня есть огромная вера. Я выжила, и кто-то обнял меня. Я знаю, что 24 часа в сутки кто-то находится со мной, где бы я ни была. Поэтому, возвращаясь в правильное русло, нужно посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вам нужно понять, что происходит перед тем, как паниковать. Еще что я узнала не только от себя, но и от других спикеров, которые прошли через подобные истории, что работать в команде очень важно. Если вам нужно быстро отреагировать на ситуацию, намного лучше, когда вы как команда делаете то же самое вместе. Люди запутываются, когда один человек пытается делать это, другой человек пытается делать что-то другое, третий — еще что-то другое. Действие — это самый лучший способ вернуться обратно в колею. Позвольте мне меня спросить, какой поезд вы? Все эти поезда, они приедут к конечному пункту назначения. В этом бизнесе вам нужно привести людей на остановку. Сейчас Потом помните, что поезд ⁇ это поезд возможностей. Почему они садятся в ваш поезд? Почему они выбирают возможность с вами? Нет ничего лучшего, чем просыпаться утром и чувствовать себя живым. И не нужно, чтобы поезд сошел с рельси, для того, чтобы это произошло. А теперь посмотрим, почему некоторые люди не садятся в поезд. Вы хотите, чтобы люди добрались до нужной станции. И только когда они начинают фокусироваться, они достигают этой станции. 31 год я уже в этой индустрии. Я я и я слышу слова, что я сфокусировался я достиг цели. Over and over again. Снова, снова и снова. И я не могу сколько силы у вас появляется, когда вы чего-то достигаете и вы фокусируетесь. Нет ничего более сильного, чем чувство внутри вас, говорящее, я могу это сделать. Если вы вышли с поезда, to to это ваша задача снова сесть в поезд. Вы хотите наслаждаться своим путешествием. Sure Вам нужно тратить время на то, чтобы слушать людей в вашей команде. People people И когда вы делаете это с людьми, люди начинают вас уважать. Есть большая разница. Делать это для людей, мы делаем это с людьми. Если вы бриллиант, у вас много людей в вашей структуре. Вам нужны сильные лидеры, которые присоединятся к вашему поезду и будут тянуть вагоны. Вам нужно постоянно искать таких же сильных людей, как и вы, кто может стать такими, как вы, присоединиться к команде. We have to make this industry different. Мы должны изменить эту индустрию. Вы должны приветствовать своих людей при любой возможности, сказать, что ты молодец, ты достиг этого, поздравляю тебя. It's like the train. Как поезд Business development, action. развитие бизнеса Business development, action. Действие, развитие бизнеса и действия like если вы только делаете action. действие действия действия Personal development, personal development, personal development, Или личное развитие, personal development. личное развитие, train doesn't move. тогда поезд не будет двигаться вперед. Если вы делаете действие, развитие, личное развитие, действие, личное развитие, делитесь видением, куда вы едете, радуйтесь этому. Помогайте э, людям садиться на этот поезд и помогайте пассажирам, которые уже в поезде. Подумайте, как вернуть людей в нужное русло. Пришло время вернуть свой бизнес в нужное русло, вернуть его в калию. Ваша возможность может повести вас по всему миру. Я знаю, что вы можете сделать здесь, в Украине. Я знаю, что вы очень умны и у вас много страсти. Вам просто нужно немножко больше сфокусироваться и понять, что если люди, которые есть у вас, не помогают вам двигаться вперед, вам нужно найти новых людей. На этих выходных мы увидим вас еще раз. Мы любим вас. Спасибо.